Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Скажите, пожалуйста, с какой целью пришли на митинг? Защитить интересы рабочих завода «Тролза». Это с тем, что связано, что идет сокращение, закрывает наш завод. Как считаете, этот митинг поможет данной вашей цели? Я хочу, чтобы помог. И нам всем хочется, чтобы помогло, чтобы были рабочие места, чтобы люди по-прежнему жили и ни о чем не думали, не искали себе место проживания, как бы находить, опять искать работу, никому это не нравится. Вот так примерно. А может быть дело в самой системе, которая у нас сложилась в государстве? А, вот так? Да, и здесь это входит. И есть такая, ну, систему это трудно объяснить, потому как... Действительно, есть такие. Ну, ведь не только, я извиняюсь, перебиваю, да. не только же Тролза, да, страдает. Вот видите, четыре да, завода да, еще. В да, да. Саратове только. И, И в других сзади. регионах. Да, да, да, да. Может, да. это как-то системно происходит уже? Я слышу, что это не первый завод. Да, по, по стране это много. Я тоже сожалею об этом, потому что люди действительно безработные ходят, там предлагают профессии какие-то э, ненужные. Мне в данный момент осталось там два года до пенсии, и я хочу как бы все равно, еще хочу после пенсии. А до пенсии какой? По-старому, да? До 62 нет, пока еще Проще. до 60. 60. До 60. Я а все... Вам повезло. Да, да. Я... Мне два года осталось до 60. Нет, хотя я слышал, что э, вот недавно где-то в интернете было, что обворачивают возраст, это, это старый. Не слышали такое? Не а, знаю, нет ну... пока вот такое ну вот я говорю сожалею о том, что в стране вот это все это происходит не думали о том что можно исправить чтобы вот все наладилось а, вот так вот опять опять все чтобы люди собрались действительно Все 140 думали, миллионов кто -то, кто то за них вот хотя бы в данный момент я вот говорю все стесняются все боятся все надо высказываться надо приходить на митинги чтобы добиваться хотя бы это каким-то какой-то да Какими-то делами. А так вот сидеть, ждать, как, как обычно. Подлежать, и камень вода не текет. Это же не добьешься таким образом. Ждать, чтобы кто-то за них. Вот. Вы считаете, что чем больше людей выйдет, тем быстрее власть услышит да, тех людей, которые требуют от нее что-то? Я не уверен. Не уверен в этом. Нет, это и не решится, этот вопрос. Совсем по-другому это решится вопрос. Но это даже не хочется этого этого выговаривать даже, как, как это можно произойти. Ну, вы согласны с тем, что все держится именно на трудовом народе, на трудящихся, Конечно. такие, как мы с вами? Конечно, все именно. А у тех только деньги. Они даже, вот ну вот, простого... Как это, работягу, они вообще за человек, я так понял, что не считают. Они не считают, они тебе, и где-то на дороге ты встретишься на старой машинке, тебя сразу унизят и опустят нафиг. Да хоть как, да, я считаю, что это именно, а, это уже давно всем известно. Да, у кого деньги, у того власть, да. а откуда они берут эти деньги, как вы считаете, откуда они их взяли? А, вот это вопрос. Не думали об этом? я думал и я постоянно знаю, же берут я да Я не знаю потому что редко редко кто честно их добивается редко большие деньги редко кто добивается но в основном обманом и в основном но явно не зарплату они нет получают. нет конечно есть умные люди я знаю что но все равно старается где-то кого-то все равно обхитрить кого-то обмануть. ну вы сами знаете где-то да, элементарно акциями, просто максами там все да Элементарно получают прибыль даже вот. Да, да, То да. То есть да. наше общество позволяет им это делать. Конечно, вот в чем ну, проблема. Мой вопрос, сейчас вот, я, я же говорю, простейший, где-то на чем-то все равно, где-то тебя рассматришь, вот, да-да, ты там же на телефоне начнешь звонить или те смс приходит приходят. Казалось, да, может быть действительно так. Ага, в, в итоге все равно смотришь у тебя уже... Платеж твой, то, что ты заплатил, уже исчезло. Даже вот простейшими этими, а? а там остальное, там вообще кошмар. Даже не знаю, лишний раз, если не стараемся разговаривать. Вот сейчас тоже стою, разговариваю, и то не уверен, что будет после этого что-то... Нет, я думаю, все будет нормально. Да? А как вы считаете, какой сейчас строй вообще? Я считаю, что капиталистический. Капиталистический, самый натуральный капиталистический строй. Как это прям скоро будут, я вот сейчас говорю, мы доживем, а там дети, не знаю, у меня считается, что дети уже будут натуральными рыбами. Хорошо, что вы это осознаете. Да. А как вы считаете, при капитализме вот эти проблемы как-то можно решить или нет? Они вообще решаемы? Ну вот в кризис затяжной нет, зашли. Я скажу, что это не решаемо. Это, это простым наробиным вот флажками, шариками, это вопрос не решить. Как относитесь к социализму? положительно, положительно. И считаю, что там люди были дружнее. Во-первых, во-вторых, и школы можно было забесплатно и квартиры получали, и лечиться. Как-то люди свободнее к этому относились и радостнее, и веселее были, да. Как вы считаете, чем вот социализм от капитализма отличается? Главное отличие, главное. Главное отличие. Что нужно вот как раз изменить, чтобы к социализму прийти? Вот. О, это, нет, я не смогу. Сказать. А частной собственности слышали? Да, да, да. Средства да, производства? Да, да, вот да. Вот это да. и есть ключевое отличие. Отсутствие частной собственности, отсутствие да. возможности отсутствие извлекать того. прибыль за счет трудящихся. это даже всем известно, да. Отсутствие частной собственности. Правильно. Спасибо вам большое за ваши ответы. Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Вы, я так понимаю, являетесь организатором, в том числе этого митинга, и участником. С, ну, С пытаюсь... какой целью да, организовали или участвуете? Да, ну я участвую в этом митинге непосредственно в поддержку заводов, которые закрываются у нас в Саратской области, в частности в Саратове и в Энгельсе, которые являются крупными и передовыми у нас что, в России. И... В Саратовской области, где троллейбус, который выпускается не только по России и по Европе, и, соответственно, его закрытие – это сильный удар даже не только по Саратову, но и по самой стране. То есть это делается для того, чтобы, как говорится, было хуже для наших рабочих и граждан. Этот митинг уже не первый в поддержку троллзы по крайней мере. Каким образом этот митинг поможет исправить ситуацию? Ну, смотрите, любые протестные действия, которые проводятся, то есть первая волна, вторая волна, она основывается на том, чтобы люди выходили и выражали свое мнение. Потому что если будет молчаливое согласие, и никто не будет говорить о том, что ну закрывается, закрывается, закроют, и никаких мер не будет принято. Сейчас вот эти выступления дают шанс на то, что предприятие не будет закрыто, и будет возможность э, тому, что это получит большой огласки, как на федеральном уровне, так и на местном. И в конечном итоге дадут вторую жизнь, найдут денежные средства, чтобы поддержать данный завод. То есть вы считаете, все-таки власть услышит? Я считаю, она в любом случае слышит, а просто она до сих пор не понимает, насколько может это сильно усугубиться и какой удар она делает сама по себе. И митингами мы покажем им, То есть... Митинг автоматически показывает несогласие самих граждан к той политике, которой занимается наше руководство. То есть они должны услышать нас, граждан, мы же, по крайней мере живем в демократическом государстве, где голос народа должен быть услышан, а власть должна работать на. То есть вы считаете, в рамках капитализма можно исправить ситуацию? Потому что завод не первый, как вы знаете, да? Здесь три завода к Тролзе еще можно прибавить. Только в нашем регионе, только в данный момент. Такие же заводы закрываются в других регионах. Это не похоже на систему уже капиталистическую? Это в любом случае это является системой, но наша задача основная не прогибаться под нее и бороться за то, чтобы отстоять наши рабочие места, наших э, саратовцев и самих заводов. Ну, посмотрим, как повлияет митинг. Спасибо не за интервью. За надеюсь, надеюсь, будет большой положительный резонанс в этой части. Будем продолжать бороться за это. Спасибо. Здравствуйте, информагентство Здравствуйте. «Ледокол». С какой целью пришли на митинг? Я пришел с такой целью, только социализм будет быстро развиваться, но не капитализм. Это показало два случая. После гражданской войны... Россия поднялась за 19 лет э, с колен и вышла по тяжелой промышленности на первое место в мире. После Великой Отечественной войны, прибавьте 20 лет, страна вышла э, по всем показателям, тоже на хорошее место. Было построено сотни заводов. За 20 лет, вот можно представить сотни заводов, сейчас за 29 лет построено всего 11 заводов. И то работают они, они кое-как. Теперь за все время, в советское время было построено 33600 заводов. После развала осталось э, 9600 заводов. Только социализм будет развиваться быстро, когда недры будут принадлежать народу. Вот. И я еще хотел сказать, что в те времена после войны на шее сидели братские республики, мы им помогали, какие мы города построили, в юртах жили, их было 14 республик, соцстранам помогали. И тем не менее, мы квартиры бесплатно давали людям, э, дет, детские сады бесплатно, учеба бесплатно, э, пионерские лагеря, если от заводов, то бесплатно. Если кто-то по покупал путевки, то это копейки стоило. Сейчас наши дети не развиваются, ни, нигде не встречаются. Э, что еще хотелось сказать? что Сейчас Нас разобщили Я вот тут на сквере сидел Лет четыре назад Сидели четверо ребят Ну, Кто пиво пил, кто воду пил Ну я к ним подсел с мороженым Ну это, я вообще так ну, Люблю поговорить о, вот, о, о политике Вот с ребятами люблю И говорю им Ребят, а вы что не в армии? Они говорят, а что нам делать в армии? Но я говорю, ну как, Родину защищать? Они мне отвечают. А кого защищать? Которые не платят моим родителям зарплату, не платят моим бабушке, дедушке пенсии нормальные, чтобы могли, могли жить. Вот, вот как нас сейчас рассоедин, рассоединили. Я был, конечно, в, уз, в ужасе от того, что они сказали. На самом деле это может быть и так потому что кто то живет богато а кто живет бедно вот еще что хотел сказать что когда все принадлежит народу будут строиться и заводы и фабрики и улицы подметать мы же в грязи поросли я был в америке несколько раз вы знаете, там какая чистота везде. Вот дождь прошел, из лужи черпайте, и, и можно воду пить. Там ни моек для машин нет, ни колеса не моют, ни обувь они не чистят нигде. У них ничего нет такого. А мы сейчас прошли 29 лет. Население сократилось в два раза, было 300 миллионов, по-моему, с лишним, да, если мне память не изменяет. В и, Союзе? Да, ну 280 миллионов, это 290. Сейчас 130-140 миллионов. Ни сот стран нет, ни братских республик нет, и тем не менее мы никак за 29 лет не можем выбраться из такого тупика. Вот чем хорош социализм. А вы КПРФ имеете отношение какое-нибудь? КПРФ я никогда не был партийным. Вот. Но хочу вступить в партию КПРФ. Вы считаете, КПРФ борется за социализм? Я думаю, да. Но кому верить? Единой России верить невозможно. Я это почему скажу. А посмотрите, просто извините, что прерываю, посмотрите, кто в составе КПРФ сидит в Государственной Думе. Это же капиталист. Ну что, они... Они будут а бороться е... за социалистов. А в «Единой России», вот газета «Пришла коммунист», последний номер, посмотрите, в «Единой России» сколько капиталистов. А почему мы должны из сортов говна выбирать? Не понял. <свят> почему мы должны выбирать из плохого и очень плохого? Я единственный, чем я за них... Если бы в свое время «Единая Россия» большинство голосов приняла бы смертную казнь и конфискацию имущества, у нас бы миллионы бы детей были бы живы, которые сейчас на кладбище лезят, наркоманы. Бандитизм развели. Помните, в 90-е, в 2000-е годы бандитизм был, потому что ничего не боялись. Развели взятничество. Вы каждый день смотрите телевизор, матеря бросают своих детей. В советское время не было столько в детдомах детей бросают. А из-за чего? Потому что не платят никому ничего. Нету. Нет, нет, не нет. вы вопрос не поняли. Почему мы должны обязательно или в КПРФ, или в Единую Россию пойти? Что нет других движений каких-то. Потому что КПРФ и справедливой России, они хотят недры сделать государственные. Если недры будут государственные, то будут строиться заводы и будут все остальное. Недры вот, может быть государственными. А государство кому принадлежит в данном случае? А государство будет принадлежать олигархам. народу. Почему? А как они это сделают? Отберут у олигархов что-то? Почему отберут? Пускай работают, но надо, надо, как Путину задали вопрос, почему вы не хотите с них брать 35%, 30, 35 под доходное, как в других странах? Он сказал, этого роль не сыграет. Во Франции берут 50% под доходное, как если у них месячный доход олигархов, по миллиарду Но он же не просто так это сказал. Он в их интересах работает. Вот да, он в их интересах. Про... Все правильно. И олигархи имеют власть и собственность. Каким образом мы отберем у них собственность? Вот чем страшно страшна капиталистический устрой олигархи, как вот в Америке, кто правит? Олигархи. Не понравится им президент, они его уберут. Вот. То же самое может и у нас быть Попадется хороший э, президент, его тоже могут убрать Так вот, я и клоню к тому, что исправить нужно всю систему на социализм А при социализме не может быть олигархов ну, Вы согласны? Да, да Вспомните да, 17 год, большевики да. Остались какие-нибудь олигархи после 17-го да, года? Тут можно, тут можно юридически подойти Откуда у них появились деньги, если деньги появились нечестным путем, отбирать. Все, отбирать, конфисковать ну, а в пользу государства. извлечение прибыли за счет трудящихся, это разве честно? Тоже нечестно, да. да. Это же корень зла как раз и есть. Вот. Что я... кто-то не работает и получает деньги. А я... мы работаем и не получаем. Я вот когда я был в, в Америке, да, там один... Учился в колледже, и он стал миллиардером. И он построил общий житель для одаренных людей, студентов. Там э, комната на двоих. Все там, и, и ванна, и душевая, и компьютерная. Все для них. А у нас, я вот не слышал, чтобы олигарх что-то построил для, для народа. Ну, это частный случай, а мы Там говорим про систему. Таких случаев. И, я могу я... привести пример, что у нас тоже бывают такие люди. Ладно, спасибо большое вам за интервью. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой целью пришли на митинг? Поддержать работников э, заводов, чтобы как-то помочь. Э, может быть, наш вот этот вот вклад, он решит, э, не, чтобы не закрылись эти заводы. Чтобы люди не, людей не увольняли, вот. вы с той же целью? Да, с той же целью, так сказать. Чем больше людей, тем больше шансов у нас. К сожалению, у нас мало очень людей приходит. Даже в такой летний, ну не летний еще весенний теплый день у нас всего вот несколько сотен. Конечно, хотелось бы больше. Вы к, этому, к этим заводам отношения имеете какое-нибудь? Нет, нет, никакого. То есть вы просто увидели в интернете объявление и пришли, да? Да, да, именно так. Как считаете, митинг вообще поможет, способен помочь? Ну, судя по остальным регионам страны, где уже проходили митинги э, в разные поддержки, вот, когда выходит очень много людей, тогда да, тогда результат есть. Вот. А очень много это сколько? Ну, я, насколько посмотрел, несколько тысяч. Но это явно не несколько тысяч. Ну, увы. То есть здесь результата не будет у нас? Ну, будет. Но я думаю, будет просто дольше. Больше времени пройдет, чем когда больше людей выходят. Хорошо, а какой результат ждете? Ну, мы ждем все. Ну я думаю развитие заводов дальше, сохранение вот этих вот рабочих мест самих заводов и поднятие региона, я так думаю. А что для этого нужно сделать власти, кому-нибудь там думать не о себе, а о людях, о том месте, которым они руководят. Нет, ну вот он проснулся, подумал о людях. Знаете, как вот наша Раша, о России понял, думаешь. Понял, да. Понял, а действия-то какие? Он, они что-то могут сделать вообще? Ну Вот, вот Ролза, например, я просто не понаслышке знаю. У них миллиардные долги. Миллиардные а у нас бюджет Саратовской области, знаете сколько? 60 миллиардов. Правильно, наверное, составление бюджета. Нет, ну я всей области имею в виду бюджет 60 миллиардов. Как вы думаете, выделят ли они 2 миллиарда тролзи? Если у нас бюджет дефицитный и кредит, и кредит больше 60. Надежда, конечно, есть, но. Вот теперь, как-то очень да, да, вот. То есть, на самом деле, если здраво размышлять. Власть не, до этого не слышала и не поможет и дальше, несмотря на митинг даже. И если даже выйдет очень много людей, скорее всего, а, сделают вид. Но у меня есть надежда только на сентябрь, на переизбрание нашего губернатора, на замену правительства. Ну вот, самой вот это. И тогда, я думаю, уже будет результат. А все эти обещания, которые идут у нас, не особо верится. Вы считаете, что если изберется другой человек, то он изыщет откуда-то деньги, да, средства? Ну, я думаю, да. Мы только что считали же да. <смех> а, По примере Якутии Я уж не знаю, а, насколько это правда Но там вроде как новый мэр И ходят слухи, что она сокращает Расходы на чем-то ненужном На автомобилях чиновников На каких-то концертах ненужных <смех> Да, все-таки можно взять, я считаю, деньги Если ненужные расходы сократить Так же, как вот наш Бондаренко Депутат выступал По а, против вертолета губернатора. 19 миллионов тратится на то, чтобы содержать вертолет губернатора. в прошлом году налетали 47 часов, из этих 47 часов это 3 миллиона, если бы нанимали частную компанию. Говорит, зачем мы переплачиваем, сколько у нас получается? 16 миллионов, если мы можем частную компанию нанимать и также летать на этих вертолетах. Ну, вы считаете, что определенная экономия требуется в области, таких, да? Таких лишних расходов много. Здесь требуется вообще не области, а России, наверное, другая политика а... и другая власть. А вот эти вот руководители, которые высшего звена, губернаторы и дальше выше, да? Они же не из вакуума берутся. Откуда они? Вы думаете, вы их избираете? Ну... Думаем, да. Мы бы их избирали, если бы много ходило народу на выборы, если бы все ходили. А так, это, скорее всего, фальсификация выборов. Да не скорее всего. Ну, да. Сколько этих видео, когда вбрасывают прям целую пачку, приходят в наглую и сбрасывают вот эти вот бюллетени. То есть на более высоком уровне не могут ничего поделать. Могут, но не хотят. В компьютере там, в Могут, но не хотят. Ну, а если понадобится? Ну, не знаю. Путин 147%. Видели? Не видел? Нет, ну как тут? Наберите в интернете говорит? Путин 147%. Не да, да. ходила, как сказать, ну не слуха, в интернете прям 146. Очень. Да, 46% извините. 147, Там вы 147 найдете, я думаю. Нет. Нет, просто давайте здраво, если размышлять, откуда берутся эти люди? Они же чьи-то интересы представляют. Но чьи-то... В чьих-то интересах они действуют. Они зарабатывают, просто зарабатывают и все. <звы> да, но зарабатывать не только же себе. <звы> ну, конечно. Но конечно и позволяют. надо, делиться позвол... надо. А ну, Кому-то еще да, зарабатывать да, позволяют. Да, а кому? Ну, кто-то, кто за ними стоит. Нет, тем, у кого нет, и так нет, деньги нет, есть, им да? Им позволяют заработать. Высшая верхушка позволяет губернаторам заработать. А они всего лишь... Не выступают против, следят, чтобы мы здесь не выступали против. Ну, в общем, ну... если взять, например, уровень президента, то он дает заработать олигархам, в том числе своим друзьям. Значит, наверное, поддержка с их стороны у него в первую очередь, а не со стороны нас, потому что, ну, конечно, это, конечно. То есть этой поддержки ему достаточно получается. Ну, чтобы стоять на своем месте. Ну, в общем-то, да. Вы же все против, как бы, а он стоит на месте. Ну, так-то, да. Так вот, какая сейчас система строй, как вы считаете? Воровской. <звы> не, понятно. А вот бывает феодализм, рабовладение, <звы> а сейчас капитализм. Слышали? Вряд ли. И капитализм? Вряд ли, вряд ли капитализм. Не, ну как? Наемные работники и капиталисты, собственники средств производства. Все четко. Скоро будем называть их хозяин. Ну, называть можно как угодно, а да, фактически... Вот так, так оно к этому и идет. Возможно, и рыбовладение в будущем, кто его знает. А как вы считаете, что можно сделать, чтобы это исправить? Неужели только вот поменять человека в телевизоре? Ну, вряд ли поменять человека в телевизоре. Должна быть какая-то программа у тех людей, которые к власти идут. Вот. И эта программа, программа обязательно должна исполняться. Мы, приш... в общем, сочувствуем коммунистической партии и социализму так что нам вот эта вот программа она ближе она для людей для развития страны вы вот. считаете что должен быть все таки социализм правильно капитализм да, не да. человеческий строй ну, не знаю если судить по капиталистическим странам например европы у них в принципе там тоже очень даже неплохо идет но у них там... Ну-то во Франции ми митинговало ми так много народа. <laughs> ну, зато у них-то какое-то какое продвижение было. У них там повысили зарплату. Что, что у них там еще было? Там каких... Заморозили цены, по-моему, а, на, а, да, на бензин. Были. А да. как у нас делают, вы знаете, да? А повысили просто, зарплату, и тут же коммуналочка подросла на 10%. Коммуналочка, да. И цены, цены в магазинах сразу. В магазинах, проезд, есть, все это... Можно ли в этой системе как-то... Вот. То есть в этой системе невозможно обмануть тех, кто находится с деньгами у власти. Повысили пенсию на 100 рублей, повысили проезд и все остальное. И получилось, то, что вот эти повышение пенсии на 150 рублей, там, которые матери у меня, да? Вот. И... Оно индексация... просто перекрылось все это дело. Индексация а, происходит, например. Больше. Максимум на 4%. А э, только, только газ повышается ежегодно на 7. Вот. Так вот мы и живем. Да. А... Какова особенность, как вы считаете, вот, капитализм, в первую очередь, чем он отличается от социализма? Вот вы говорите, мы хотим, чтобы был все-таки социализм. А что поменяться должно? Так. Трудный вопрос. Коренным а... образом, вот изменение какое должно произойти? Не могу сказать. Я не знаю э, толком в этих понятиях, но могу сказать одно. должно поменяться власть и должны поменяться сами люди, потому что от нас очень многое зависит. Э -э они должны быть более активны и все-таки должно более быть образованные, потому что сейчас многие люди просто вообще закрывают на это глаза и скорее всего более информированные. Информированные, да. Потому сейчас пропаганда да. идет по телевизору. Если я, например, узнал из интернета, а человек, который в нем не находится никак, как он узнает? По телевизору не покажут? По радио не сообщат. Ну, как он узнает? Где-то на улице лисовки раздавать. Я слышал, за это вот товарищи полицейские могут еще и забрать. но информированность это же не, это же говорю. не конкретно. Вот какая-то, как-то больше думать. Там. Вот это все не категорично понимание того, что происходит. Ну хотя бы в самое начальное. Вы трудитесь, работаете, да. наемные работники, правильно? Да. А, вот вы знаете, что а, вы получаете зарплату? А капиталисты получают прибыль за счет того, что мы трудимся. В курсе этого? В курсе. И они могут не трудиться даже. Сидеть на Бали. Начальник нас. Капиталист. А, <с> нет, после... <с> Справедливо <с> это или нет? Капиталисты, это, в смысле вы имеете в виду хозяева, компании, правильно? Владельцы, владельцы. да. Любые владельцы Но, любых уровней. Если человек настолько образован, настолько умен, что смог организовать компанию, то да, не вопрос, пускай сидит, но пускай также м, обеспечивает достойную зарплату и достойный во до а во вот если он не труда, обеспечивает, ну вот для этого мы и выходим, чтобы бороться с этим. Ну, то вы... есть это несправедливо, правильно? Вот социализм тема отличается, что при социализме такое невозможно, то есть все, что трудящиеся зарабатывают, остается трудящимся в целом. Или распределяется всем цвеьщимся в равных долях. Как там, от каждого по возможностям, к каждому по потребностям. То есть вывести куда-то в офшор миллиарды невозможно. Уже становится. Это уже преступление вообще сразу. Оно и сейчас <смех> преступление. Только <смех> просто сейчас на это, это все так. закрывают глаза. Ну, Нет, а ну почему? Сейчас можно, это не преступление. Можно назвать это социализмом и также все делать, как и сейчас. Какая разница? Запрещено вообще эксплуатировать человека. То есть извлекать прибыль запрещено. Все государственное становится. А государство а, ну, пролетарское? Если гос все государственное, да. В нашей президентской все государственное. Ну, да. да. А государство обязательно пролетарское. То есть сейчас государство не пролетарское. Сейчас ну, все государство нельзя делать. Оно будет все равно олигархам принадлежать. Конечно, в идеале было. бы да. Был бы так. Хорошо. Спасибо большое вам за интервью. Листовочки возьмите. Заходите. Куда я где то Вот они. Заходите. Смотрите. Так, вижу. Склеились. Заходите, смотрите видео. Здравствуйте, информагентство Ледокол. Скажите, пожалуйста, с какой целью пришли на митинг, посвященный вот, сокращению на заводах? Ну, я пришел на этот митинг, поскольку являюсь человеком неравнодушным к электротранспорту, в частности, работаю вот на предприятии Саратов, гору Электротранс, являюсь одним из редакторов интернет-паблика трамвай, троллейбус Саратова группа ВКонтакте. Непосредственные отношения имеете практически? Я да, имею непосредственные отношения. Поэтому, конечно, очень опасная ситуация сложится, если будет закрыт такой крупный завод с таким, безусловно, важным значением. Думаете, нас, в перспективе что... закроется все-таки, да? Нет, я, конечно, очень надеюсь, что это все, не, что он в любом случае не закроется, что он будет сохранен. Но вот хотел бы просто по, по поводу мер к сохранению сказать, что... Были, конечно, озвучены распоряжения губернатора о том, что будет создана рабочая комиссия по спасению завода. Но вот конкретных мер по самым правильным действиям, так сказать, самым действенным мерам, это нагрузить завод заказами, заказами продукции. И как раз для нашего города, для Саратова и Энгельса, это очень насущная сейчас проблема. Именно тот факт, что у нас последний троллейбус, который у нас эксплуатируется 2009 года то есть десятилетний нормативный срок эксплуатации в этом году уже у него истекает конечно понятно, что работают и более старшие машины у нас и по всем городам так но тем не менее это уже есть, есть некий порог он уже будет прой, он уже пройден и к тому же были озвучены распоряжения вот, было, о плане со развития социально-экономической сферы в 2017 году подписано было 16 ноября о том, что будет в 18 году закуплено 20 троллейбусов для Саратова 25 трамваев. Сейчас же 19 год. Мы видим, что у нас ни одного троллейбуса не Я закуплено. слышал, что заказы есть у Тролзы. Ну, заказы есть, но я тоже об этом слышал, но просто как бы... Вы имеете ввиду, в виду авансом деньги сразу закинуть им? Нет, я имею, я имею в виду... Э, ну, заказ... У них же миллиардные долги, им надо как-то погашать. Ну, есть... Ну, долги можно погашать только в продаже своей продукции И требует немедленно погасить это специально же сделано Ну вот по, по данной ситуации я некомпетентен не Но факт тот, что прежде, прежде всего нам вот, Ну я с точки зрения жителя, сразу, с точки зрения работника Хочу сказать, что завод надо сохранить И один из способов это именно, что э, заказы непосредственно здесь Которые будут достаточно дешевая транспортировка что мешало им раньше заказывать троллейбусы? Может быть, у нас область не такая богатая? Ну, трудно сказать. Но вот в 2008-2009 годах была большая партия троллейбусов поставлена в Саратов. В том числе вот низкопольных мегаполисов, которые тогда еще очень такими современными продвинутыми считались. Ну и, и наверное... вообще у тролзы очень много заказов. У них миллиардные обороты вообще-то были. Но это не помешало, видите, как подвести их к банкротству, сократить 500 человек. Ну, значит, какие-то силы в этом заинтересованы. Вот, мне тоже так кажется, что все-таки кто-то заинтересован. Наверное, все делается, наверное, не просто так. И я думаю, наша власть, ну, вряд ли, наверное, способна как-то это изменить. Но я думаю, что все-таки все должна способна изменить, виде какое большое количество людей проявляют неравнодушие к судьбе завода. А сколько человек, вот смотрите, на митинг вышло? Немножко. Ну, вот, Астролзы совсем немного. Ну, я что думаю. я могу сказать, в средствах массовой информации, если была бы заранее более как бы, этот митинг был бы освещен, что вот он состоится в такое-то время, наверное, явка была бы больше. Потому что я сам, когда увидел этот троллейбус сегодня в 11 часов здесь при, э, пригнанный. И стал смотреть все там паблики, не было информации, что здесь будет. Только ну, вот у организаторов узнал, что будет митинг да. в такое-то время. Ну вот сами тролзовцы сокращается 500 человек. Сами 500 человек почему не пришли, как по-вашему? Вот. Почему такая пассивность? Ну, может быть, они сейчас на, на заводе непосредственно заняты. на Завод ну, закрыт, ну, выходной. Ну, я, я не могу на это сейчас вам сказать... Я не, я не работник тролза. Нет, нет почему при, именно пассивность гражданского? Я пришел как житель Саратова и как э, неравнодушный именно к судьбе саратовского электротранспорта. И поскольку тролза это большая надежда на его будущее. Как считаете, ситуация изменится? Очень надеюсь и верю. Ну, надеетесь или все-таки изменится? Изменится. Изменится в лучшую сторону, тролзу не закроют и 500 человек не сократят. Или 500 человек сократят, но тролзу все равно будет работать. Я, я, я считаю, что тролза будет работать, что ее закрытие это будет слишком большим ударом по престижу, престижу области, вообще престижу нашего региона, поэтому этого не допустят. А уж какими техническими мерами это будет обеспечено, ну, не могу сказать. Спасибо большое за интервью. Всего доброго. Ага, до свидания.